Друзья, всем привет! С вами снова Димас. Вы на канале Клус Бразер Хукс. Все решили приготовить мясо по-французски. То есть так можно выриться. Решили в нашу лепту внести, как мы видим, этот рецепт. В принципе, достаточно вкусный. Возможно, он как-то по-другому называется. Мы готовим это все с томатами, и томаты дают в свою кислинку. Кто любит томаты, тот меня поймет: они как бы и расщепляют мясо немножко, придают ему вкус определенный. Мясо сегодня мы взяли. Вот у нас была свинина духовая. Можете карбонат взять, может шейку пожирней. ну, как бы, кому как нравится. Я ее уже порезал на небольшие пласты, чтобы было удобно сейчас отбивать ее, да, где-то пол сантиметра, чуть побольше, 0,6 сантиметров. Будем использовать яблоко и лук, можете любой использовать, красный лук зеленый яблоко, мы вот взяли просто, все деревенское сорвали и сделали. И томаты тоже деревенские, сколько мы возьмем, я так приготовил побольше. Ну, наверное, чашку мы возьмем этого, вот сделаем в блендере, миксанем. Все с чесночком это миксанем, чтобы придать тоже вкусный такой вот чесночный аромат. Свинина очень любит чеснок. И специи мы будем сегодня использовать только соль. И у нас будет использоваться перец четырех видов. Тут такие больше специи не особо нужны. Ну, кто любит, разные можете добавить. Но мы не будем добавлять. Также масло и майонез с сыром. Сначала мы немножко отобьем э, наше мясо. Вот, я использую плен, пленку. Ей удобно отбивать хорошо. Мясо не брызгается и хорошо пластуется по поверхности. Сильно не рвется особо. Можете отбивать с одной стороны, можете с двух, Я, как вам больше нравится. Мы отбили наше мясо, масло налили уже. Добавим э, перчика. Кто любит поострее, добавьте побольше. Вот и соли. Соль крупная, ну можете любую использовать. Свинина любит соль, не забывайте об этом. Тем более у нас будут томаты, они часть заберут. Да и все вот, аккуратно. Прям маслице в самом подносе перемените, делайте массаж. Немножко промариновали и выкладываем по всей поверхности нашего подноса. Даже можно немножко с нахлостом друг на друга. Одно из самых доступных мяс, которые сейчас остались в современном мире, в магазинах и тому подобное. Остальное все очень стоит дорого, особенно говядина у нас. В России. Ну вот распределяем все хорошо, аккуратненько. Затем отставляем. Слышим наши яблочки. Нарезаем полукольцами лучок. Можете мельче это сделать. Все мелко нарезаем и как перемешиваем немножко мном, чтобы сок пошел. Укрываем нашу свинину по всей поверхности распределяем и аккуратно распределяем можете залить все либо распределяем все вот так по поверхности тоже по краям Ты чеснок тоже можно миксануть. Можно просто мелко порубить, добавить. Затем берем майонез сыр наш. И натираем все на крупной тёрке. И добавляем майонез. Несколько ложечек. И все перемешиваем. по поверхности раскладываем аккуратненько, как бы закрываем наше мясо все. Ну, вот Сыр заложили по всей поверхности, почти у нас хватило, Ну, он сейчас расползется, ничего страшного, закроется будет как шапка у нас, просто можно сделать как бы на самом деле намазать майонезом, посыпать сыром, но у вас не получится такой шапки как сейчас вы увидите в конце какая у нас получится просто сейчас майонез и сыр он объединится и будет как бы всю поверхность такая более ровная а если вы сделаете майонез и добавите сыр хотя сильно засыпите все равно у вас не получится такая шапочка все сейчас у нас в принципе все готово у нас разогревался наш конвектомат наша чудо-печка 200 градусов мы разогрели пойдем ставить минут на 30-45 примерно все зависит опять же от вашей печки вот смотрите, у нас 200 градусов, вверх-вниз. Может на 180 поставить. И все ставим сначала, вот мы вниз поставили, потом наверх поставим. Закрываем. Все готовится. А, ну вот смотрите, прошло минут 40 примерно. Наверх вообще не ставили. Мы на, на низу это все запекали. Как видите, отличная, отличная корочка у нас получилась. Она не хрустит, но она... Отличная шапочка вот такая Также томат присутствует, смотрите сколько бульона Отличный вариант запаха, вообще обалденный Кто любит вот такое мясо запекать Любую курицу, говядину, либо свинину, как мы в данной ситуации Он меня поймет, сочетание майонеза и сыра чуть-чуть Луковые вот эти нотки, это вообще божественно Будем пробовать сейчас, фотки сделали Как мы делаем? Мы макаем наш хлебушек Мы кусочек свининки берем Вот так этого это волшебство, и пробуя. это тает просто, божественное мясо, мясо в духовке тушеное, кто делает, вы знаете, вы поймете меня, что это очень вкусно. Друзья мои, там понравилось видео, обязательно подписывайтесь, кто первый раз на канале. Вот такая вот штука мы сегодня сделали. Оля мясо по французски, с использованием свинины и томатов. Всем приятного аппетита. Как всегда был с вами Димас. Всем пока, удачи, здоровья. Увидимся на нашем канале. Лайки, лайки, лайки.